Вас приветствует интернет-магазин «Спорт Экстрим Бивайк». Мы продолжаем делать обзоры про скейты, которые пользуются популярностью у наших клиентов. И перед вами скейт чешской фирмы «Темпиш», называется «Модель Buffy. Это скейт для начинающих райдеров, но у него очень хорошее оборудование, которое закроет несколько сезонов вашего катания. Скейт предназначен и для катания, и для выполнения трюков. Имеет дебу из полипропилена. У него такая рифленая сверху поверхность для того, чтобы не скользила нога. Это композитный материал, сверхпрочный, ударопрочный. Не боится никаких трюков. И вы сможете продвинуться и стать уже не начинающим райдером, а продвинутым райдером благодаря такому скейту. Дизайн достаточно яркий, сам скейт ярко-желтого цвета на салатовых колесах. Что касается самого скейта, у него хорошие характеристики. Колеса здесь 60 на 45 с жесткостью 73а. Подвеска полиуретановая, размер деки, как в предыдущих моделях, 57 на 15 сантиметров. Этого, в принципе, достаточно для спортивного катания. Заходите к нам на сайт, выбирайте те скейты, которые подходят для целей вашего катания. Более подробные характеристики и описание скейта есть на сайте. Я вам лишь хотела его продемонстрировать, как он выглядит вживую. Действительно классный ски. Я его опробовала и очень рекомендую для любителей этого вида спорта. Www